Добрый день. К нам обратились родители детей-инвалидов в связи с ситуацией, что сейчас в крупных городах распространяется платная парковка на улице, уличной дорожной сети. И мы с вами знаем, что в соответствии с законом о социальной защите инвалидов Российской Федерации 10% парковочных мест выделяется для бесплатной парковки для инвалидов. Однако практика показала, что зачастую эти места заняты, и заняты иногда и не машинами инвалидов. В связи с этим нами подготовлен законопроект о внесении изменений в федеральный закон об организации дорожного движения, а именно статью 13, где установлены требования к платным парковкам, установив, что... Не допускается взимания платы с транспортных средств, управляемых инвалидами первой, второй группы, а также инвалидов третьей группы с любой степенью выраженности ограничения к самостоятельному передвижению и транспортных средств, перевозящих инвалидов, либо детей инвалидов. И таким образом парковки должны... Стать платными, не только специально выделены, бесплатными, не только специально выделенные места для инвалидов, но и другие места на парковках, платных парковках улично-дорожной сети, которая сегодня распространяется в городах. Эти автомобили должны быть оборудованы специальным знаком инвалид, а информация об этих транспортных средствах внесена в соответствующий реестр. Таким образом мы гармонизируем закон об организации дорожного движения с законом о социальной защите инвалидов Российской Федерации, где прямо установлена цель, что и органы федеральной власти, и органы власти субъектов Российской Федерации, и органы местного самоуправления создают условия для беспрепятственного доступа инвалидов к социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре. Законопроект готов, и в ближайшее время готовится его внесение. Спасибо. Прекрасно знаете, что одной из основных главных проблем в сфере экологической безопасности нашей страны является проблема обращения с твердыми коммунальными отходами. В момент, когда началась у нас так называемая мусорная реформа в 2019 году, на территории Российской Федерации было более 8 тысяч свалок. Проект Чистая сторона предусматривает ликвидацию 191 свалки в черте городов. При этом всего городских таких свалок 916 штук. То есть, вы прекрасно понимаете, что даже при реализации полностью этого проекта проблема значит, свалок внутри городских территорий не будет решена. Естественно, это вызывает большое возмущение у граждан. Естественно, проблемы, которые связаны с тем, что эти свалки переполняются, она существует. А в ближайшие годы мы ожидаем то, что практически большая часть большей части регионов российской федерации произойдет переполнение тех даже действующих полигонов которые сегодня есть единственная альтернатива которая предлагается сегодня это фактически термодеструкция энергетическая утилизация твердокоммунальных отходов то есть есть суть сжигания это конечно же не тот подход который предлагают экологи, которые поддерживают полностью КПРФ в данной ситуации, мы предлагаем иной подход. У нас, собственно говоря, этот подход соответствует тому, что написано в законе об обращении с отходами производства и потребления. В данном случае, помимо того, что необходимо ликвидировать свалки, необходимо сниж... Значит, перерабатывать Значит, мусор, да, твердые коммунальные отходы, необходимо делать акцент на снижение как раз образования твердых коммунальных отходов. Каким образом это э, можно сделать? Одним из таких очевидных э, решений является все-таки внесение изменений в законодательство и создание базы для э, создания системы обращения депозита или залоговой тары. Что это значит? Это значит, что при производстве, например, напитков э, приобретает, значит, приобретает гражданин, в емкости до да, какой-то этот напиток после этого он значит, может этот значит использованную тару благополучно сдать получив за это обратно свой депозит эта система может быть внедрена и это позволит существенно сократить образование образование твердых коммунальных отходов потому что значительную часть как по весу так и по объему составляют как раз вот емкости из-под разного рода напитков. при этом Существуют определенные стандарты по, по материалам, из которых производятся эти емкости, то есть это определенные виды пластика, это определенные виды стекла, которые позволят нам стандартизовать всю эту тару и использовать ее вторично и значит, таким образом существенно снизить накопление и существенно снизить образование твердых коммунальных отходов. 20 марта. 2023 года, уже скоро, фракция КПРФ предполагает провести круглый стол по законодательному регулированию обращения с твердыми коммунальными отходами. Этот законопроект будет на этом круглом столе представлен. Ну, дополняя моих коллег, хотел бы сказать о чем. Главная проблема нашей страны – это экономика освоения потоков. А должна быть экономика решения проблем. Поэтому у нас шумиха, неразбериха, награждение непричастных, наказание невиновных – Вошло в правила, понимаете? А мы считаем, что в принципе, как говорил великий Иосиф Исарионович Сталин, которого наконец-то начинает вспоминать, он говорил, у каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. И чтобы проблема была решена, нужен недорожная карта, как это по западному говорят, должен план мероприятия с конкретным ответственным человеком и сроком исполнения. И должен быть человек, который отвечает за это, и все будет решаться. А в данной ситуации то, о чем сказал Олег Алексеевич, оно нерешаемо почему. Вы ведь обратите внимание, в Советском Союзе подавляющая часть тары наливной была стеклянная. Это оборотная тара, понимаете? Она экологически чистая. Что такое ПЭТ-тара, которая нас наполнили? Раньше вы заходили в магазин, вам бумажную, специально сертифицированную бумагу заворачивали. Хлеб, колбасу, сыр там, и все остальное, которое утилизировалось очень просто. Пионеры приходили, собирали и сдавали обратно на целлюлозо-бумажный комбинат. Понимаете, раньше у нас оборот, ну вы купили бутылку молока за 12 копеек, пошли сдали и купили еще одну бутылку молока, в которой вам стоила там, 6 копеек, понимаете, пол литра. А сегодня это, в принципе, невозможно. Почему? Потому что вы даже стеклянную тару не найдете, куда сдать. В результате, если вы к мусорнику подойдете, то там, а, куча битого стекла, б, горы, пластмассы, которая в принципе, в миллион лет будет разлагаться, но здесь еще хуже другое. У нас ведь и федеральный оператор, он, в принципе, занимается не решением проблемы утилизации отходов, он занимается освоением потоков, собираемых с граждан. К нам просто пришли не равнодушные люди, которые разработали технологию, а точнее сделали по разработке Нобелевского ряда 1932 года, которая полностью делает переработку мусора стопроцентно еще и с выходом на древесный уголь. То есть они перерабатывают путем как раз термообработки усиленной. И превращают их в древесный уголь, который стоит, он нужен и для металлургии, и для отопления. Но не могут пробить. Почему? Потому что уже до свода говорили завести сюда бэушные заводы, как это у нас часто бывает, которые на самом деле вредны для экологии. И в данной ситуации, вот это опять же о фамилии, имя, отчество, которое отвечает. Ну и самое главное. Вы знаете, что у нас любят на камеру поговорить о санкциях, о спецоперации, но с нашей точки зрения катастрофически отсутствует вообще-то вторая сторона медали. Ну если нам объявили 14 уже с хвостиком санкций, да? Ну, вот я как технократ, который 22 года работал в серьезном производстве с номенклатурой 12 тысяч изделий. Я бы это все сразу проранжировал: Кто объявил, за что объявил, и чем это нам болит, и что мы должны сделать. Но у нас получается, что американцы и британцы, главные подачи украинцев и поляков инициаторы санкций, мы в отношении них ввели в два раза меньше санкций. Причем, вдумайтесь, мы поставляем титан, алюминий, металл, а потом ракеты. Хаймерса, Которые сделаны из нашего титана алюминия, убивают наших людей и разрушают сооружения на наших новых территориях. Да? Ну, вы вдумайтесь, разве могло бы, чтобы во время Второй мировой войны в услуга каким-то отдельным личностям? Ну, Гитлеру поставляли металлопрокат алюминий, все другое. Но это глупость несусветная. С нашей точки зрения у нас просто идет какая-то странная позиция. С, стороны, с одной стороны, ура, ура, мы победим, но с другой стороны нет того, за счет чего мы победим. Потому что все призывают к мобилизации, а тем, кому положено мобилизоваться, в правительстве, в других органах, ну, с моей точки зрения, не пока деморализованы, они... И вот наши законы, которые сегодня в том числе мы предлагаем, они и предлагают, а, вот думайте, в 21 году руками Единой России принят закон о разрешении лицам торгующим металлом, зерном, золотом оставлять все доходы там. К чему это привело? Это привело к тому, что в прошлом году более 250 миллиардов долларов отток капитала. За все время, если верить в статистике ЦБ было 1 триллион 250 миллиардов. То есть пятая часть фактически ушла за один год. Очень простой закон. Мы предлагаем отменить 21 Но он стоит 28-й раз. Повестки рассматривать не хотят. И заключение комитета ИЦБ, что нельзя его принимать. Вот первый вам ответ на вопросы. Второй вопрос. По мнению многих производственников и экспертов, базовая проблема наша, уже длительное время, 30 лет, это отсутствие ответственности ЦБ за рост экономики. Ну, то есть ЦБ, обратите внимание, он у нас не ЦБ, а Банк России. Владеет и печатает все деньги, но ни за что не отвечает. Это нету ни в одной стране мира. Понимаете, да? И фактически организовал через высокую ключевую ставку ограничение на доступ к финансовым ресурсам нашим производителям ну вот вы посмотрите сегодня там кричат ох европа ох америка у них кризис да кризис у нас к сожалению за счет недоступности финансовых ресурсов у нас ближних субсидирует ближним дают льготные кредиты которые к сожалению в значительной степени разворовываются а тем кому положено получить или те кто хотят работать на страну организовывать рабочие места это крайне затруднительно сделать. Вот мы в очередной раз несли поправки в закон о Банке России, которая предлагает упорядочить эту систему. Следующий вопрос. Ну, вы понимаете, у нас все хотят защитить участников СВО, да? Но у нас, к сожалению, в пенсионном законодательстве до 2002 года и сейчас те, кто служит срочную службу и на рядовых должностях, их служба, хоть вы 10 лет служили Контрактникам она в зачет вашей пенсии не идет. Ну как же вы мотивируете людей, если вы не хотите учесть его уклад, в обороноспособность нашей страны?